Внимание! В данном видео все персонажи вымышлены. Любые совпадения с реальностью случайны. Совпадение с другими произведениями, а также другими видео на ютюбе является отсылкой. А вот смотрите прямую комбинацию. Треугольник, треугольник, треугольник, треугольник, треугольник, треугольник. А -а -а -а. Треугольник! Элементарно, блок. Это такое срочные новости. Ой. Экстренные новости. А ну-ка. А? В эфире срочные новости. Коронавирус сбесился. Коронавирус эволюционировал. И теперь он. Что он делает? Сценарий покажите. Он делает так, что зараженные имеют непреодолимое желание заразить других рукопожатиями или... Так что будьте осторожны! По... Не доверяйте никому! Также стало известно, что люди, которые оформили страховку на своих близких, специально заражают их коронавирусом, чтобы забрать их деньги, вылечить себя и на оставшиеся деньги купить то, что они себе хотят. Так что будьте внимательны! Не доверяйте никому и никогда! Карантин продлили на два месяца. До свидания. Это были новости... Блин... А? О боже мой! Кто-то хочет меня заразить. Потому что я старенький, беденький, кому я нужен. И заберу себе деньги. Но кто же это может быть? Но главное, что делать? Я придумал! Я буду бороться! Блин! вдруг кто-то хочет нас заразить? Да! И получить с нас деньги! Да! И потом купит себе что-то! Да! Блин, ну кто же это может А быть? может это наш папа? У него ведь там долг, к нему коллекторы приходят. Да, но даже коллекторы сейчас работают дистанционно. А, ну да. Нет, я думаю, это кто-то другой. О, Тоже у нас же дистанционное обучение сейчас. Пошли. О, Боже мой, кто же нас хочет заразить? Может быть это Андрей? Может там в долги попал? нет, нет, наверное, нет. А может быть дети? Да, дети! Они хотят себе компьютер! О, Ричард, а. Что там делать? Я не понимаю. Я буду бороться! Доброе утро! Стой! Страс, ты что-что не слышу? А! Такой Альтф 4 нажимал. Ну, да, сейчас, из-за этого прикола. Мы не можем никак провести урок. Ученицы уже десятый раз на него ведется. Ну сколько можно? Вот как нам теперь разобраться с этой новой темой? А, да не парься. Видео -урок найдем и сможем там понять. Главное сейчас понять, кто хочет нас заразить. И нужно помешать ему. Так, что же нам... ...позадиться? Антисептики? Да. Их сейчас невозможно нигде купить. Где ты его возьмешь? О, oh, дети, вам нужен такой антисептик. Папа, О, тихо, тихо, тихо, я хороший. Я принес вам антисептик. А, ah. очень сильный, очень похучий. Смотрите, вот такой, пшик-пшик на больного. И все, больной будет здоров, ну или как минимум обезврежен. Очень красная штука, только... Чик, не здесь намного... Ну что, всего-то там 200 долларов. М? Еще этот антисептик очень хорошо воспламеняется. Будьте аккуратны. Очень. На ну, что не пойдешь ради выживания? Давай. За эти несколько лет, что мы копили на игру в компьютере, мы смогли накопить всего лишь 200 долларов. Эх, ну что? Мы берем. Держите! Спасибо, до свидания! Блин, у нас нету массы. Так сделай, как... Ваше время давно я вас и не использовал, <связь> мистер Противогаз. не купил. Да не годится, Воду да купил, она войдет, уже не нужна. Не <плес> не буду, <плес> водиться, Точно, мне да, Так, не где дочь? А, а где Ой-ой-ой. А да в туалет. Домой, домой. Саша, ну что там? Нет, я никого не вижу. Саша. а а, -а. <связь> Женя, помоги! А -а -а. На, помоги, помоги. Мама, Мама, перестань! А-а-а! а ну, <связь> Что же мне делать? Дед не уязвим против газы, против мыла. У детей сильный антисептик. Что же им предпринять мне? А? Я, кажется, придумала. Перед тем, как продолжить, скажите ему, кто сниссял все печеньки? Ах ты, предатель! Фу. Ну так тоже нормально. Ах, нет. Нет, ну что ты сейчас получишь? Это сковородка стоила 400 гривен! А -а -а -а -а. На тебе, на, Получается это было, на, на, на, на, тебе, на, получай это на! А -а -а -а. получай! На тебе, на, на! на. А -а -а. А -а -а. Получайте! Нет, я это чувствую, он вообще какую-то гантелю... Антисептиком, а он взрывопасен. Бежим! Ха, получайте. <режисс> О, блин, это была моя последняя. Ну что ж, посмотрим, как вам это будет. Предатель. Ну что? А? Что? Красно. Ну что? Думаешь, ты там спрятался? Опа. О! Как раз таки он выстрелил пулю, и она прилетела сюда. Ну что, готовься, брат. Хватит, перестань! Ха. Да вылазь ты оттуда! Я победю любого в этой игре! Прибьют а, а, меня! Блин, ей правда плохо в этой игре! Патроны кончились! Сейчас, сейчас! У меня есть его три пули! Дисептик. Идея. Получается, если эта пулька допитана антисептиком, то она тоже будет взрываться. Ну хотя бы немножко. Получай. Так его не достать о ты это как динамит серьезно дело а -а -а. смотри под ноги. Что? Заранее, когда я кинул еще две пульки, ты их отразил. Но ты не заметил, как в этот момент я кидал еще одну на пол, чтобы ты отвлекся. В этот момент я кинул еще одну ганделем. Ты ее не заметил. Поэтому ты так спокойно к ней подошел. Вот так я все и продумал. А теперь будет... Папа. Если в этой игре я был метким стрелком, Ой, как неприятно, то ты был хитрым засранцем. Фух. Ах, как неприятно, я упал. Ах, Боже, что это за антисептик такой? Ах, я же не могу. Ну что, готовьтесь. А теперь! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Мы неправильно друг друга поняли. Ха-ха-ха. Кто-то же в доме, и мы подумали. И думали, что хочет заразить. Думайте я поведусь на этот близ. Ах ты не певка. Предлагаю на долго объединиться. Я согласен. Саша больной чехнул на пульке. Но да, да, мне себя обезвредить? Чего вы тут все разоролись? А? Я тут как бы к вам в гости пришел. Что? Через пару минут. А ты, Петрович, вообще обнаглел? Сказал бы а... хотя бы, Фу. заразить мне хотел. Меня. Я не болен С... ничем. Только туберкулезом и крипом. Э, ну большое спасибо, Нет. что помогли поймать этого гадкого преступника. Он мог вас заразить коронавирусом. Ну что ж, до свидания. ха ха ха Ричард! Ричард! Нужно бороться!